Едем в чергу. Сегодня 8 марта, дорогие женщины, поздравляю вас с 8 марта. Всего вам самого-самого доброго, хорошего, счастья, любви, удачи, чтобы всегда светило солнышко и было вокруг много-много улыбок. Вон в ту сторону. Поеду, а, нет, монета, вот такая красота у нас сейчас небо голубое очень прямо синее практически солнечно хорошо это мы как раз едем по направлению к березовой катуни решили проехать дорогой этой левый берег. это левый берег катуни волшебный лес вообще дорожка просто отличная красота неописуемая да, здесь мы редко бываем, но вот в этот раз решили проехать именно этой дорогой Сейчас мы едем дорогой на бирюзовую катунь. Вот вдали видите, какие горы? Чувствуется прям весна-весна. Вот такой наш горный Алтай. Это только... Мы сейчас выезжаем на мост так. это новый мост что? так сейчас пока тут дорога закрыта что? потому что красный сигнал светофора что, откроется ну я думаю откроется я торможу так, вот он мост наш красивый, новый. Так, Катунь. Катунь еще по льду. А впереди вот такая гора. барангол он как раз расположен на трассе на чуть контракте но вид конечно потрясающий здесь вот здесь перед горой река катунь течет дополнительную трассу. Вот такая красота открылась перед нашими глазами. Это мы уже проехали Камлак. Скоро будет самый крутой поворот. Самый крутой поворот в долине реки Симы. Сима вот здесь вот протекает. Здесь ограничение скорости, конечно же. 40 километров в час. Вот сейчас у нас крутой поворот пошел. Ну и, конечно же, горы. Горы это красота. Небо. Березки вот какие замечательные стоят Мы приехали в деревню Здесь живет моя сестра двоюродная И с ней живет моя тетушка Мы идем поздравлять с 8 марта с международным женским днем, с этим весенним, прекрасным днем. Здесь, конечно, холоднее, чем в городе. Немножечко. Вот собачка вышла нас встретить. Ой, петушки поют деревенские так, а может можешь сразу помочь пополовиночку можешь. По можешь. можешь сейчас покушаем лишь бы аппетит начался это... до той мы идем к роднику да. вот Житлана. это окрестности села черги Ой. привет из привет! Наша вот. группа уже надо до середины горы добраться, чтобы в роднику попасть. Поэтому будем пытаться это делать. Да. Ой, какой березнячок классный. Да. Лисичка с нами тоже побеж... пошла. Ох ты, побежала. Радуется лисичка. Что ее взяли с собой Вот предстоит зайти на эту гору Сегодня погода отличная солнечно, Снег тут просто белый Ослепительно белый снег Птички. Вот такая красота Вон дети уже кормят птичек, они с рук прямо едят зернышки, семечки, вон видите? О, птички уже залетали вокруг. Ой, какая лапа. А, она не летает. Снег, смотри, она снег ест. Оп, птичка. снег, смотри. А ей это, жарко. Довольная, счастливая. Он одну взял, слава богу. Прям больно. Ну, все, боитесь. Так, а мне вчера прям долго-долго сидели. Какая благодать. Снег здесь не тает. Здесь еще пока зима. Хотя сегодня девятое марта. Погода изумительная. Идем уже минут 40. Вот по такому лесу. А впереди гора, называется стая. Но мы ее не дойдем, конечно. Скоро у нас уже вот родник. Да, скоро уже родник. Практически уже пришли. Птички летают прямо, просят у нас семечек. Сейчас уже подойдем. Ой, птички. Ну, вот здесь уже птичек заманивают семечками. Они прям с рук едят. Собаку боятся, наверное. Бежать. Да вытяни, Даня, вот так, вытяни руку. Это поползни, да? Да, поползни. Да. И садились прям? Конечно. На меня где-то 6-5 раз садились. Ух ты! Седьмой раз, восьмой. Ревятый. Ревятый, <связывая> ну, красенько, подъехайте. Да, не, они тебя полюбили. <связывая> <Посмотрите, как они. связывая> <связывая> данька, данька, данька, <связывая> <связывая> Ну, это не синичка. Это, это поп -поползень. поползень. да? Да. да. Три. Сейчас, вон, да? Ну, давай. Да. На! Что ты не понимаешь человеческого языка? Ну? Можно. можно вот так сделать. Да, можно вот вообще в эту в кормушку малея. Не, маленечко. не, там, не сягут на руки Да, да. Ну и долго ждать вас, э! <кười> птицы. Птицы. Нам ну. Боль да? выбор большой. О, Опа! <смех> вот он, родничок. Сейчас <смех> <смех> я Возвращаемся обратно. Птички также нас встречают. Выпрашивают семечки. Какие Но такие березки я просто не могу не заснять. Высоченные, красивые. Природа сказочная, тепло, хорошо, красота, ну, вообще погодка супер. Спускаться оказалось нам немного посложнее, чем подниматься. ка давай. Давай вот. Uh -huh, хорошо? Да. Спокойно. Вот этот наглядь. До свидания. До свидания, Олечка. Оля, у нас не фото это. Коровушки вон стоят. хорошо, мы Здесь ну, в каждом поселке. Дорогу смотрим, видишь? Да. Нет, по а трассе едет по всем домам. Да.